заслуженный, ты человек с опытом, ерунда полная. Будь в моменте. Я постоянно в моменте, мне хреново. Бля. Вы нашли тот вариант, который вам подходит. Тыкаться надо, Пыкаться, мыкаться и тыкаться. Я вам могу открыть секрет, что нужно наиболее интенсивно делать до 45 лет. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Часто сталкиваюсь с достаточно уже зрелыми людьми, 30-40 лет, которые до сих пор сомневаются в своем выборе. Например, правильно ли они профессию выбрали, тем ли они делом занимаются, почему так происходит? Да, здесь все очень четко. Два твердых ответа. Первое — они не сами делали этот выбор, этот выбор за, за них сделали их родители, и они пошли по стопам, династическим там и так далее. Поэтому это не был не их выбор, поэтому они вдруг пришли в точку, в которой они, ну вот, может быть, они и хотят его поменять, но они вот следуют этому выбору, который им был навязан. Вот. Поэтому они продолжают сомневаться, продолжают созревать на то, чтобы когда-то послать все нахрен. хрен. Да, вот это и раз. Два ну, — это то, что они боятся изменить то, что их не питает дает смысл, не дает, смысла, не дает ну, ничего, не дает энергии, то, что они ненавидят, да, боятся. Мир меняется, мир очень изменчив сейчас, не как сто лет назад. Сто лет назад ты мог вот родиться, выучиться некой профессии, всю жизнь быть в этой профессии, ни разу ее не менял, и все было нормально. Сейчас это невозможно. Вот. Поэтому, если ты пришел в какую-то профессию, и даже когда-то она тебя питала, давала смысл, ты сам пришел, это был твой выбор, но она перестала питать тебя. Да? Ну, это нормально, что ты вдруг ощутил что-то вот такое не то, какое-то плохое состояние, но ты теперь боишься сдвинуться, боишься, а вдруг что там будет плохое, да, и ты такой сидишь, говоришь, да ладно, будем донашивать тапки, пусть меня будет хреново всю жизнь, но я как-то вот потерплю. Это второе. То есть, первое не свой выбор, второе страх изменений. Ну, здесь действительно есть чего бояться. Ты придешь в новую сферу, а там люди, профессионалы, которые работали по 10 лет, а ты приходишь такое ничего не знаешь. Ну, во-первых, в экономике заслуг, которые ну, это традиционная экономика: типа ты заслуженный, ты человек с опытом, у тебя лучше получается, есть очень большой баг каждый человек знает, что время, проведенное ну, в профессии, собственно, абсолютно не означает, что у тебя будет все офигенно получаться. Бывают такие учителя, что это, это ужас, бывают такие врачи, что лучше к ним не попадаться, понимаете, это везде так. Поэтому экономика заслуг, которая предполагает, что чем ты дольше, значит, в какой-то профессии, тем, значит, ты опытнее, круче и так далее — ерунда полная. Это не так. Поэтому приход в традиционные профессии новичков часто сопровождается очень интересной поговоркой. Новичкам везет. Почему происходит? Да потому что старички — это те, которые, ну, обвешанные орденами, там, сгорбившиеся под тяжестью всех этих орденов, да, они ну, устают, встают, иногда говорят, ну вот мы поработали на репутацию, теперь пусть репутация на нас поработает, и, и они встают, они перестают двигаться, они перестают развиваться, и вот здесь-то величайший шанс у новичков — это раз. Второе — на рынке постоянно каждый день появляются новые профессии, его не было, этого сектора не было. Соответственно, не было людей, кто в нем работал и, и приобретал бы какой-то опыт. Ну, например, три года назад абсурдно было бы говорить о, о каком-то там опыте человека, который там, на Тиктоке работал блогером. А сегодня, пожалуйста, очень много рекламных агентств, микрорекламных агентств, работающих на Тиктоке. Семь лет назад началась рекламная индустрия там, в Инстаграме. Три года назад началась Тиктоки завтра начнется еще что-то, постоянно возникают какие-то новые индустриальные сферы, где, пожалуйста, в момент, когда она начинается, идите туда, да, и вы можете стать первыми. Я вот тут давичи, начался этот да? ну тоже такая тема, я думаю, о, хайп, новая тема, я думаю, да, я туда зайду и поактивничаю, может быть, стану у корневого каталога и меня вот эта вот расширяющаяся соцсетка там под Откинет, но сетка встала, то есть она не, не стала развиваться дальше, ну, в России, во всяком случае. Вот. И поэтому ну, я попробовал, я вам так скажу. Действительно нужно иметь определенную ну, такую смелость отправиться, вот это новое. Вот как только это новое вот, вот только вот затеплилось, вот только обозначилось, вы уже должны быть там, а лучше еще до того, как другие увидели, что там затеплилось, Вот и все вот если тебе нынешнее место работы не нравится, и ты хочешь чего-то нового, но не знаешь, куда отправиться, какую сферу выбрать, вот как понять, куда идти? Сейчас все больше и больше людей отправляются в лапы, в цепкие лапы инфобиза. Ну они слушают эти рекламные сообщения, там, пойдем мы тебя научим, сопроводим и так далее. Да, я вам так скажу. Инфобиз использует старинную еврейскую мудрость, знаете какая? Учиться на ошибках тех, кто следовал их совету. Не попадайтесь в ловушку инфоменов. Для того, чтобы понять свое предназначение, нужно пробовать. Поиск это экспериментальная наука, это наука действия, наука тыкания, понятно? Тыкаться надо, пыкаться, мыкаться и тыкаться зелен-зеленых вариантов, вот как бывает, есть смысл собирать, изучать, компоновать эти варианты, да вы до конца жизни Ну будет у вас эта библиотека из тысячи вариантов, как бывает, что только? Вы нашли тот вариант, который вам подходит? Нет. Как вы можете понять, что вам подходит? Это только попробовать? Ну, множественный тык можно заменить на метод научного тыка, ну что тыкать в определенную область, но что ты тыкать туда, где точно порожняк, да? Вот. И вот здесь вот возникает как бы ну, несколько советов, которые я дам в конце этого выпуска. Как тыкать туда, где точно есть, и как не тыкать туда, где точно ни хрена нет. А есть ли критерии, по которым ты точно можешь понять, что это то дело, которым тебе действительно стоит заниматься? тебя питает и дает смысл вот то, что ты ты нашел, вот прям питает. Когда ты думаешь об этом деле, у тебя хорошее настроение, у тебя идет энергия и так далее — это вот питает. Да? Второе — это нужно кому-то еще кроме тебя, но хотя бы есть еще один человек, которому это тоже нужно, а лучше 10, лучше сто, 100, лучше тысяча, миллион, а 10 миллионов — это вообще вау. Да? Это второе. Ну и третий. Без третьего нет ни первого, ни второго долго, все это рассосется. Бабки. Если есть бабки, значит, это будет устойчиво, длительно, ты сможешь значит, обогащать это, перестраивать там, на новый лад и так далее. Если не будет бабок, все закончится очень быстро, на голом энтузиазме далеко не уедешь. Игорь Владимирович, вы обещали, что расскажете, как тыкать туда, где точно есть, как вы выразились. Правило рыбака, ну или рыбакова, кому как удобнее, когда я в детстве, мне было шесть лет, я приходил на речку и я не имел представления, где может быть рыба, где не может быть рыба, то, конечно же, я смотрел, где сидят рыбаки, и вот я вижу, вот здесь вот прям рыбаки натыкано, рыбаки сидят везде, вот там вот нет, там вот нет. Да. Ну, я как бы вот интуитивно, да, я всегда кучковался и шел, вот, я вижу серьезные ребята, подходил, смотрел, что они там, они там вытягивают рыбку, так. садочки их смотрел, да. и ты знаешь, у меня получалось рыбку там ловить, но однажды я, конечно же, не однажды, а несколько раз я проверял такой вариант. Ну думаю, ну а вдруг они там ошибаются? Да, я там уходил там в другие камыши, там ездил там на середину реки на лодке, там и так далее. Ну пробовал, там ничего не было. Таким образом в жизни, если я так смотрю, есть статистика. Смотри, если ты хочешь, чтобы у тебя было то, что ты хочешь, то тебе следует тыкать туда, куда тыкают те, которые уже это имеют иди туда и тыкай туда же, куда они тыкают. То есть метод научного тыка, ну как бы предполагает, что ты знаешь зону, тыкая куда, там точно вероятность больше. Мой совет — первым ходом, первым делом да, найти тех людей, у которых уже получается то, что ты для себя хотел, и держаться их, подсматривай за ними, делай, как они, и в твою жизнь моментально будут приходить рыбки такие же, как у этих самых рыбаков. А может ли быть такое, что вот рыбаков много? Рыбаков один. На озере их много, на озере. да, на Ладно. озере их много сидит, и они всю рыбу выловили, я приду, а там рыбы нет. Вот в России я это постоянно вижу сидят куча каких-то людей, называют себя рыбаками, да, но ну, в их ведрах ноль рыбы, ноль. А они сидят, говорят, мы рыбачим. Я говорю, нет, вы не рыбачите, вы Ребят, я вам реально говорю, если вы сидите, ловите рыбу, но в ведре у вас нет рыбы, снимайтесь с этого насиженного места, сколько бы оно не было бы вами любимое, да, и идите, идите в те места, где есть рыбаки, у которых в ведре есть рыба, все. При этом маленький спойлер такой, могут ли быть водоемы, где еще больше рыбы? Конечно, конечно, да, но только проходя по лестнице, сперва ты научаешься идти туда, где сидят рыбаки, которые могут ловить рыбу, и ты садишься и научаешься с ними, и только после этого ты Ищешь другой водоем, где еще больше рыбы. Все последовательно. А когда вы поняли, что вы нашли свое предназначение? И в чем оно? Мое предназначение — быть предпринимателем. Предприниматели — это очень увлекательная игра по складыванию вот этой вот мириадов возможностей, так, чтобы присвоить себе эти обстоятельства, так это с одной стороны, это вот, ну, с моей такой стороны, а со стороны общества, я говорю, это чрезвычайно полезная штука для общества. Только предприниматели убирают устаревшее, неактуальное, и заменяет его на актуальное, новое и правильное. Поэтому это необычайно выгодное для других людей. Я предприниматель и о своем таком предназначении в 22 года я ну, понял, ну, как бы, как понял, проявилось оно, она начинала проявляться вот как раз в те годы, когда мы в студенчестве организовали компанию Технонику. А может быть такое, что у человека нет предназначения? Может быть, так, что человек всю жизнь искал. И его «не могу» уже превратилось в «не хочу». То есть он искал так долго, что он решил закрыть для себя этот вопрос, повесил на него амбарный замок с названием «не хочу». И теперь, если ты его спросишь, есть ли у него предназначение, он вообще говорит, мне не нужен, я просто живу, просто живи, будь в моменте. Я сейчас столько этих идиотов вижу, которые говорят, будь в моменте. Ну, в смысле, в моменте, я постоянно в моменте, но, например, мне хреново, и он говорит: это ничего, ты не в моменте, будь в моменте. Я говорю, э! Ну, короче, вот такая: я вам могу открыть секрет. Я редко кому его рассказываю. Что нужно наиболее интенсивно делать до 45 лет? Вот есть. Если ты это делаешь до 45 лет, на самом деле, вероятность то, что ты будешь жить счастливо, мощно, процветая, богато, да, ну, она настолько высокая, до 45 лет. Хочешь знать? Конечно. Нужно заниматься ошибками. Надо заниматься интенсивно ошибками, я называю ошибками, это те самые тыкания. Сперва просто тыкание, потом повышение научного значит, подхода, да? потом добавление того, что я тыкаю только там, где те, кто тыкает, у них получается, я рядом с этими рыбаками начинаю тыкать. Да? Но это называется ⁇ до 45 лет утыкайте свою жизнь так, чтобы все, что вы будете помнить о себе, это следующее, что вы до 45 лет занимались наиболее интенсивно ошибками. И будет вам и предназначение. И муж или жена, и бизнес партнером будет, и любимая работа, и все произойдет, если до 45 лет вы занимаетесь очень интенсивно ошибками. Но если вы не занимаетесь ошибками, а занимаетесь правильным чем-то, поиском информации, как сделать правильно, ну тогда я поздравляю, тогда в вашей жизни ничего не будет. И в ведре вашем будут лежать карасики, там два, может быть, от силы. И то не те, которые вы наловили, а которые вам кто-то дал, чтобы хоть как-то компенсировать ваше вот это вот расстройство от неудавшейся жизни. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй ум, чтобы не загореться, заживо в этом аду.